Привет, меня зовут Алена, мне 53 года, я из Санкт-Петербурга. Я закончила курс Евразийской академии предпринимательства, риэтор, риэлтор, профессия бизнес. И хочу поделиться, что на самом деле ничего более лучшего раньше я не встречала. Я вот что мне это дало? Я узнала на курсе, как обеспечить себе большой, большой поток клиентов. Как грамотно работать с базой, с, значит, как грамотно продавать, общаться. Ну, правда, мне очень понравилось. вот И еще, помимо профессиональных инструментов, да, я получила на этом курсе данные, которые мне очень помогли. Понять себя, да, определить какие-то свои цели, понять своих детей, понять клиентов, вот. как значит, уложить какие-то ситуации. Вот. и что еще? А, понравилось, что материал излагается очень грамотно, профессионально, последовательно а, и ну, доступно. Очень импонируют ведущие Дарья и Антон. А, мало того, что они делятся своим многолетним, богатейшим, это видно, а, профессиональным опытом. А, они еще также щедро делятся каким-то вот, знаете своими лидерскими, человеческими вот, такими качествами, как вот каким-то вот теплом, они так заряжают тебя энергией, это прям вот чувствуется через экран. Вот. И они вселяют в тебя такую уверенность, что вот, ну, я после каждого занятия такая была, вау, у меня тоже получится! Ну, в здорово, очень понравилось. И, честно, я каждое занятие ждала, как праздник и себя даже поймала на мысли что если бы даже я не работала в этой сфере да ну я просто ради удовольствия смотрела бы эти занятия потом к сожалению когда курс подошел к концу мне было очень грустно но я решила что я с этими ребятами вот не буду вообще расставаться они никого не оставляют после курса они помогают тебе в трудную минуту они вот просто ну вот просто как два факела знаете вот как две звездочки они освещают твой путь вот, прям такое, как опекутся над тобой берут. Ну, они такие лапочки. Я, в общем, могу долго говорить вот на эту тему, восхищаться этим, но я просто буду рада, если вы сами пройдете этот курс, вы получите огромное удовольствие, пользу и увидите, как изменится ваша жизнь. В общем, и знаете, так еще, ну, как обычно все мы, да, сначала думаешь, там, дорого, недорого… А потом, когда ты начнешь, ты поймешь, что это бесценно. Ну, в общем, всем желаю больших успехов. Пока-пока.